вот, ребят сегодня, опять же очередной автомобиль Вячеслав специально приехал для заливки прошивки и у него, опять же тоже ручная коробка передач 1.8 мотор, залили ровно такую же прошивку такую же прошивку что и сегодня днем сошивал точнее с утра ну не с утра а днем здесь все вот прям едем опять же у нас вот лахта центра если вы увидите это самое прямо высокое едем? здание да да здесь прям а да, да у нас главное аккуратней там вот следующий будет светофор, светофор пешеходник за ним камера висит вот и залили ему опять же тестовую версию прошивки на 1.8 с фазорегулятором, которую я вот сегодня и заливал соответственно он проверит все режимы уже впоследствии и покатается, все будет понятно но... самая испытательная Vesta да кстати обращайтесь к нему обязательно по обшивкам рулей и он занимается непосредственно ручной работой по коже. Ну, расскажи сам. ремни чехлы, э -э ну, чехлы для ножей, там, ну, такое все такое. Для кабура, для пистолета, ну, всякие такие мелочи. Сумки, кошельки, кошельки, да. кошельки очочник, вот у него сделан. для Именно на машину, да, вот на весту вот здесь вот. Ну, я думаю, там особо не видно будет, как выключить. обратно Сейчас, сейчас, а куда он, сюда едет? Не, не, вот налево, да, все верно. Так. Так. Вот, обязательно обращайтесь Я ссылочку обязательно скину под видео Она там обязательно будет Обращайтесь к нему Если что-то вам надо Обшить на местах рули там Сделать кожаный чехол На переключатель переключения Ну, то есть передач Он все это сделает Все у него есть Ручная работа вообще на высшем уровне Так что обязательно ходите по ссылке Не забывайте и обращайтесь к нему ну по делаю пор... только для Веста, больше никуда ну понятно потому что еще. да у меня само... просто физически нет времени да у в основном у меня есть крои, я да кровь сделаны, именно непосредственно под весту потому что он под себя все это делал и все это можно сделать вот и э, залили мы сейчас э, прошивочку сейчас вот катаемся опять в тестовом режиме и обязательно всегда после заливки прошивки проверяю машина на то, чтобы нормально все ехало то есть чтобы проблем не было никаких но впоследствии сами ребята мне рассказывают уже что и как как едет какие ощущения там аккуратнее там пешехода очень много их ходит. ну и впоследствии соответственно я накапливаю все их пожелания то, о чем мне они говорят, что если вдруг какой-то косяк нашелся, еще что-то, я обязательно все это реализовываю в прошивке и испытываем потом. Так, чтобы потом, впоследствии, вы же ездили на этой прошивке уже и получали удовольствие. Да, получали удовольствие, и не было у вас никаких проблем впоследствии. То есть, это не испытательная какая-то прошивка, вам заливается, как многие любители там говорить. Беларуси, там из Минска есть один у нас любитель э, из соседней группы, который говорит, что я там что-то испытываю на реальных машинах, ну и все такое, в общем, там, да. любитель он по поговорить, в общем, по этому поводу, но реальные испытатели у меня есть в Питере, они испытывают на своих автомобилях и только после этого прошивается прошивка. Еще хочу дополнить, что э, э, испытания, когда происходят в Питере, здесь испытываются все режимы. У нас есть кат, у нас есть пробки, у нас есть там, толкание в пробках. То есть э, э, машина должна работать именно вот на всех режимах, и чтобы она была комфортная. Э, чтобы в пробке она не дергалась. Там, э, ну, чтобы водители понимают о чем я говорю да но прошивка делается именно не для гонок а для обычной постоянной да, езды постоянно сейчас нам налево надо будет а, именно чтобы ездить комфортно вот здесь вот именно смотри не проскочим а, чтобы именно ездить на повседневе комфортно без каких-то там проблем с нормальными ускорениями без дерготни и без всяких там вот и же с ним проблем потому что гоночную версию прошивки сделать очень просто но на повседневе на ней ездить просто нереально будет она будет дерганная, нельзя сделать жесткая машина будет да я ездил на спортивных машинах у меня молодость прошла в я просто теперь когда с возрастом кстати 50 да да <связать> То есть уже понимаешь, что ну, хочется как ездить ну, и комфортно. Хочется да? обычной, нормальной, повседневной езды с комфортом, но при этом нормально ускоряться, без каких-то там дерганий, каких-то там э -э торможений, чтобы нормальная была эластичная езда. То есть не было mm -hmm. вот этих. Гоночная версия его сделать несложно, не не но опять же э -э для этого нужно быть готовым, чтобы так ездить, ну вот я имею в виду в гоночном режиме, чтобы машина была такая же, то есть это, вы представляете я же жену свою сажу с детьми и мы едем все вот на, на жесткой машине с жесткими вот этими всеми переключениями и все такое, ну какой комфорт, ладно я буду получать удовольствие от того, что я быстро еду, там всех обгоняю а какое удовольствие будет получать жена, какое удовольствие будет получать ребенок, вот. поэтому здесь, э, здесь не, нужен... э, да, не стоит вопрос, чтобы она, блин, всех на это самое, всех обгоняла. Нужен баланс просто да, необходимый там, то есть чтобы одновременно конечно. родная да родная прошивка она вообще вялая на ней вообще ездить невозможно, она тупит и там, не едет ни хрена, поэтому вот такой компромисс он ну, как бы и должен быть. Да, я не забывайте, пытаюсь сделать именно вот, э, прошивку для повседнева, но чтобы она была, включала в себя все нюансы стандартной прошивки, то есть исправлены все вот эти проблемы по стандартной прошивке, чтобы она была именно эластичная, мягкая и при этом динамичная. То есть вот это сочетание динамики и комфорта это очень сложная вещь, я вам говорю. Да, совместить несовместимое. Да, чтобы... практически так и получается. То есть гоночная версия это там можно все задрать, все это будет валить, все хорошо, но она будет очень дерганая, прямо, ну вот, в пробках нереально будет ездить, ну, и повседневно, особенно, когда ты кого-то везешь, это, ну, просто нереально, будет очень большой дискомфорт. Ну, и в дальнейшем, я думаю, что мы ее доработаем прямо вообще до идеала, доведем, я с фазорегулятором поработаю более тщательно, там прямо вообще, ты не забывай, что мы уже практически приехали. Вот, и... Я думаю, что к 5 января я постараюсь сделать именно релиз прошивки, вот именно с данным фазорегулятором, ну то есть не с конкретной им, а именно уже с измененным фазорегулятором и со всеми вот этими вытекающими последствиями от него. Проблема эта решена у нас с дросселем, то есть сейчас как бы вообще все хорошо, все идеально у нас получается. Я, ну думаю, вот, э, я скажу что угу. я же ездил на прошивке которая уже была подготовлена которая была готовилась для белоруссии для парней У -у -у. вот э, которую ну, здесь наверняка ребята ее да. тоже заливали вот и это самое я все время ездил на этой прошивке то есть ну как бы меня устраивало вполне удовлетворительно но вот сейчас я прокатился на этой сейчас вот она стала э, помягче машина она э, вот э, как-то как сказать э, сглаживает момент переключения как то вот помягче помягче едет ну и при этом э, уверенно набирает скорость динамика В принципе, ну она стала просто. более эластичной просто да. прошивка потому что у нас тяга на вот этих низких оборотах и средних, в основном в средних, там прямо вообще прибавка такая нормальная получается, судя по лугам. Ну вот, да, сейчас вот на обгон, сейчас вот ехали, там едем, допустим, километров 80, для обгона вполне уверенно, ты берешь, нажимаешь, она едет и все. Ну и да, не, нет никаких... И значений. при этом она, вот я пробовал сейчас, э, с 50 на 4 нажимаю, и нету такого, что она сначала думает, пока, пока наберет. Но как-то сразу раз уверенно и пошла набирать скорость. То есть э, с малой скорости на высокой передаче она... Это говорит о том, что эластичность у двигателя, ну, довольно, -таки ну, высокая. да, мом момент, в общем, прибавился. Верхи по оборотам нам никак не изменить практически, то есть я пытался поработать фазорегулятором, но вся проблема, что здесь, в данных автомобилях, ресивер стоит, ну, как его называют, x он рассчитан на низкие обороты, да, наполнение у него практически там получается пиковое, это 4500-5000. После этого у нас такой нормальный спад идет по крутящему моменту. Но, соответственно, крутящий момент падает, и у нас падает и мощность. То есть это, мощность это производная от крутящего момента как такового. Хорошо бы было бы, конечно, сюда поставить какой-то другой ресивер. Там, например, там TM Race, он во всем диапазоне прям вот такой вот гладенький хороший получается, но есть некая проблема в настройке данных э, э, блоков управления, то есть их можно как бы в офлайне по логам, но опять же это все такое, оно непонятно, там логи как бы логами, но вот этот саму таблицу ВЕ э, как таковую это, ну настроить, я думаю, что не будет очень проблемно. Я постараюсь, конечно. Потом в дальнейшем, я думаю, в следующем году займемся этим и попробуем поменять и ресивер в том числе, блин, и посмотреть, что у нас получится. То есть, ВЕ, это, грубо говоря, как таковое наполнение мотора, это, как сказать-то по-русски, это эффективность как такового мотора при... Ну, даже не знаю, как это объяснить. В принципе, я потом опишу вам, как это конкретно описывается. Это как бы эффективное воздушное ну, наполнение мотора при определенных оборотах и давлении. То есть его эффективность наполнения как таковая. Естественно, если мы меняем ресивер, то у нас вот эта таблица заводская, она уплывает вообще на корню, то есть мы теряем все эти характеристики, нам надо заново построить опять же эту таблицу. Эта таблица одна из самых основных, по ней строится все топливо, углы зажигания и все остальное именно по ней, потому что по ней идет расчет циклового наполнения. А в данной модели... Угол зажигания именно рассчитывается по цикловому наполнению. Так что если у нас получится непосредственно сделать прошивку под другой ресивер, то это будет очень кайфово, потому что автомобили, особенно на ручной коробке, на роботе у нас не получится, потому что там есть некие ограничения. Он сам передает блоку управления двигателя, как таковому, когда ему надо переключить... Ну, то есть он переключает передачу и дает блоку управления двигателем команду на то, чтобы закрывать дроссель. То есть выкрутить мотор в какие-то обороты выше того, чего зашито в блоке управления роботом мы не можем никак, потому что на данный момент нет никаких редакторов или еще чего-то что можно да, да? да чтобы можно было как то регулировать именно ну то есть менять калибровки в блоке управления роботом а, на ручной коробке таких проблем нету то есть там вообще Но они живут отдельной жизнью просто. да там коробке. они не совсем отдельную там получается они в связи между собой робот и блок управления mm -hmm. двигателя один ему передает крутящий момент mm -hmm. тот начинает переключать на определенных mm -hmm. оборотах не превышает те обороты которые заложены, заложены в блоке, блоке управления да именно роботом превысить эти обороты мы никак не можем то есть ну вот, вот никак он, он ну, равно... да. это для того наверное сделано чтобы ну как бы беречь двигатель для... там для я думаю даже совсем не совсем двигатель там скорее всего коробку наверное И, все ну, или коробку ну в любом да. случае узлы какие-то... Да, чтобы... и получается так, что здесь мы как бы бессильные на данный момент, но на ручной коробке мы можем делать все, что угодно, то есть вообще каких проблем у нас никаких не возникает. Мы можем укручивать мотор, там, в бешеные обороты в любые, ну, настроить как угодно нам. Ну и, соответственно, фазорегулятор подкрутить под непосредственный ресивер можем. Ну и так, чтобы убедить, ну, то есть увеличить наполнение еще и на верхах. Я думаю, что скорее всего это получится, но нужно время. Опять же, это работа очень кропотливая и сложная. И на данный момент хочу вам сообщить то, что в.. Автоген Моторс непосредственно. Сейчас э, ребята будут делать э, выхлопы на, из нержавейки, из чистой нержавейки. Выхлоп здорово было бы протестировать, если что-то у них там получится. Вот, смотри, И... выхлоп будет э, на данный момент, пока ребята с Беларуси... Катализатор тоже они будут вырезать, да? Потом, пока, пока, пока, только... пока катик будет э, стоять, да, именно магистраль будет идти да, от, от катализатора, катализатор. который стоит, да, от фланца, но труба будет идти 51 полностью из нержавеющей стали с фланцами из нержавеющей стали то есть mm -hmm. все будет из нержавейки из 400 304 а если сделан, это грубо говоря пищевая нержавейка как таковая там будет труба 51 со стенкой полтора миллиметра резонатор будет из нержавейки глушитель будет полностью из нержавейки то есть Стоимость данного выхлопа будет очень высокой на самом деле, потому что расходники стоят очень больших... Ну, то есть, слишком дорого они стоят. И опять же, работает все аргоновая сварка. Ребята сейчас сделают на нескольких машинах, грубо говоря, эталонные выхлопы как таковые. То есть они... Ну их вообще по звуку надо будет. Там по звуку, да, по, по всему, подобное. завтра да, вот как чтобы раз приедут. Собрать какую-то информацию от людей, звук, среднее, да? звук будет делаться как на стандартном выхлопе. Mm -hmm. То есть он не шумный, обычный, повседневный. Самый обыкновенный. То есть никаких там рыков, ничего mm -hmm. вот этого спортивного не будет. Mm -hmm. то есть, э, выхлоп будет дорогой, но он стоит того, по той причине, то, что вы всего один раз покупаете этот выхлоп. И больше вы его не трогаете вообще никогда. То есть он не гниет годами. То есть я думаю, машина прослужит меньше, чем этот выхлоп, потому что он будет из нержавейки. Фланцы все из нержавейки, сварка аргоновая, банки из нержавейки, все из нержавейки полностью. Впоследствии будет сделан и паук в том числе, mm. тоже из нержавейки, естественно, все это будет сделано. Фланец, правда, головки еще пока не знаю, либо он будет из черного металла, либо тоже из нержи. Ну, из нержи там не совсем правильно делать, но там он не гниет, потому что у самого блока цилиндров там... Всегда сухо, всегда нормально, и там фланец будет очень толстый, он там 10-12 миллиметров будет. То есть он не сгниет вообще практически никогда. Но при этом вы всего один раз покупаете этот выхлоп и забывайте навсегда вообще о заменах выхлопа. Это вам не какой-то СТТ, там, стингер или еще что-то одноразовое, вот эта хрень, которую приходится после покупки потом допиливать вообще болгарками по двое суток. По геометрии переделывать, потому что там ничего не совпадает, вообще в принципе ничего, и служит он там вам год-полтора максимум, то есть он сгнивает вообще в хлам просто, впоследствии. Это не антиреклама какая-то, ну, это уже... А я тебе скажу больше, сейчас просто маркетинг такой, понимаешь, вот я обувью, да, занимаюсь, да, да это самое, приносят обувь, допустим, возьмем самую распространенную, там, эковскую обувь, да, вверх приносят изумительный, подошва сезон максимум 2, она просто снашивается, ее просто невозможно и она непригодная к ремонту ну вообще, вот. ну вот, вот так заложено и... то есть маркетингом уже заложено что если знаешь, что кожа будет ходить, то верх должен сноситься быстро о вернее Вниз, подошва да, да. должна сноситься быстро, поэтому все сейчас сделано так, и в машины также заложено все, и в дорогих этих машинах, да. все же закладывают так, чтобы, блин, вот оно там два года отъездило, ну, гарантию и все, гарантия закончилась, и она пошла да, но здесь на данный момент мы выхлоп, образно, да, выхлоп будем делать, то есть он будет именно полностью из нержавейки будет вот, ну, это как для себя я бы сказал, да, да, именно так и будет, то есть если вы купите этот комплект непосредственно выхлопа вы его сами в гараже, на эстакаде, на любом подъемнике можете поставить без каких-то болгарок. То есть вам понадобятся только ключи, обычные слесарные инструменты. То есть открутили все стандартное и просто тупо прикрутили прямо вот на стандартные места. Новый выхлоп, ничего не надо пилить, ничего не надо дорабатывать, все будет вот прямо должно совпадать по геометрии со стандартным выхлопом никаких доработок не нужно делать то есть минимальное время это вам снять с крючков, ну то есть открутить выхлоп И как таковой как да. да? э -э взять ключи гаечные обычные открутили сняли стандартный выхлоп поставили новый выхлоп соответственно новые прокладки на выхлоп и все. Закрутили и поехали наслаждаться. В общем, проблем, я думаю, никаких не будет. Не знаю, впоследствии, скорее всего, у Женька мы узнаем. Ребята собирались делать даже свои именно резонаторы, то есть с нуля это будет именно с нуля сделанный резонатор и задняя банка. Да. То есть это не будут покупные потом впоследствии банки, сейчас на данный момент будут покупные, потому что нет ресурсов и средств на это. Но впоследствии, я думаю, что если наладят производство именно резонаторов и глушителей своих, именно из нержавейки чистой, то есть с набивкой будет подогнано по выхлопу, ну, по шуму все это подогнано, и будет именно свое производство непосредственно всего полностью выхлопа, ну, грубо говоря, с нуля. По эталонным выхлопам будет сварен кондуктор, ну, то есть, это такая конструкция из э, черной стали, ну, профильных труб, э, которые будут повторять, грубо говоря, геометрию всего автомобиля, всех их соединений, всех вот этих. Она будет крепиться, э, трубы непосредственно отпиленные, и э, те же отводы угловые, там, 90 градусов, они будут пилиться определенным образом. Они будут укладываться на данный кон кондуктор, который, ну, как бы повторяет геометрию выхлопа автомобилей и по нему уже будет вариться ну то есть складываться вся эта конструкция и свариваться именно на кондукторе то есть впоследствии автомобиль уже не требуется то есть, будет сделано лекало это да, да, да и именно, вот это лекало ты вкладываешь да, детали варишь крепишь, и, они, именно, и они да, и да, и да. каждая то есть Одна, одна выхлопная система не будет отличаться от другой да, выхлопной да, системы. Так. примерно это так сделано, это так сделано. Да, то то есть есть это будет кондуктор, именно... да, да, да, да, это да, лекало, да, как и есть. Да. Да, то да, есть да, да, да, кондуктор да. как таковой складываются отпиленные куски там, труб, ну по геометрии да, все да. вот это вот. оно крепится именно непосредственно то к то этому. По эту набрали, все, все... все вытащили, оно уже да, ее система. грубо говоря взяли прихватками и впоследствии уже Обварили все это дело прямо на кондукторе, частично, частично уже там на съеме. И по идее этот выхлоп должен ровно совпадать с, с геометрией того эталона, по которому был сделан этот лекало-кондуктор, как таковой. То есть на данный момент именно почему от будет делаться от катализатора, вот от фланца катализатора, то есть там будет и гофра так называемая, как ее называют, но ну, на самом деле это называется сельфоновой трубой, она тоже будет из лучших там выбрана, которые есть там, я не знаю, сейчас в продаже, так, чтобы она меньше ломалась и, ну, сельфон, да, да, да, да, как ее называют гофра, это сильфоновая вот. труба такова, эластичная, вот, и Почему именно от э, э, катализатора? Потому что, опять же, в Беларуси они, ребята, там заказали первые вот эти выхлопы. Mm -hmm. э, у них очень жесткие требования по техосмотру. Это не а, как они, в России. У них они проходят там техосмотр. У них цело yeah. обязательно меряет э, впоследствии. То есть если ты не прошел э, э, экологические нормы, mm -hmm. тебе не выдадут.. Э, тех осмотров. Впоследствии, соответственно, ты не можешь управлять нет, автомобилем. Ну, они же могут сделать, допустим, всю систему. Э... Э... Просто кому смотри. комплект Да, такой да. Надо, да. да комплект нет, такой нет. Надо. Будет впоследствии делаться э, выхлоп там 4-2-1, uh -huh. паук, так называемая uh -huh. приемная труба, либо 4-1. Uh -huh. Но единственное, что мы хотим еще интересный вариант сделать, и э, автомобили у них проходят э, раз в два года. Автомобили до 10 лет, если автомобилей mm -hmm. до 10, то он раз в два года техосмотр проходит официальный. Что мы хотим представить, это будет выхлоп, грубо говоря, приемная труба, как таковая, там 4.2.1, 4.1, без разницы, mm -hmm. там будут варианты, я думаю, сделаем, но будут фланцы со съемным, соответственно, резонатором. Mm -hmm на место данного резонатора по геометрии будем, хотим сделать катализаторы. Этот катализатор будет непосредственно лежать у партнеров того же там ладо-клуба белорусского. Mm -hmm. Ребята могут приехать, то есть сделано так, чтобы вы могли потом приехать к партнерам, они сняли вам резонатор. Вместо него, вместо него поставили катализаторы, ну там один-два катализатора, да. я не знаю там, что сделаем. То есть такая будет болваночка, то есть она просто ставится вместо ну, резонатора. Ну, понятно, чтобы просто да. на выходе было... Вы выехали, поехали на техосмотр, прошли техосмотр, ну соответственно там оставили ребятам какой-то залог за этот катализатор, ну и соответственно свой резонатор либо забрали, я думаю, что проще его там будет оставить. И за некие там минимальные суммы можно будет вот это снять, поставить. То есть, сами понимаете, да, эта работа проведена ребятами. Но зато они вам поставят этот катализатор, вы поедете на техосмотр, сделали техосмотр, получили бумагу о техосмотре, что у вас все хорошо по нормативам, экологическим, все у вас вписывается. Приехали обратно к ним. Они сняли у вас вот этот съемный катализатор, который будет по геометрии ровно также совпадать с резонатором, и обратно поставили вам резонатор. Все, вы можете ездить два года вообще без проблем, без каких-то там нареканий. То есть у вас бумага есть, все получено, но при этом вы имеете полностью выхлоп из 51 трубы, и, соответственно, из 38 я думаю так будет правильный выхлоп ну паук будет из 38 трубы переходящий в 51 -ую. то есть у вас оживет мотор потому что на данных автомобилях на всех что на 1.6, что на 1.8 минимальный диаметр трубы то есть он там переходит конечно из, по моему из 46 я не помню в 40 -ую. там сороковка стоит то есть он да, да, да там девочка. вообще ни о чем дырочка получается отверстие я думаю, что все-таки он душится. Мотор э, как-никак, э, ну, с такой трубой, это, конечно, жесть. Да. Опять же, это экологические нормы какие-то, я думаю, что-то там заложено у них. Мне кажется, у этого мотора вообще, ну, как ну, бы... Ну, потенциал, потенциал очень хороший, неплохой, хороший, да. да. Ну, сейчас ты поедешь один, ты ощутишь именно вот этот... Э, Тебе опять же ехать в другой конец города, ты ощутишь как бы поездку. Ну да, я сейчас и пока. Да, да, да. это будет совсем другой вариант, то есть там все эти ощущения будут совсем другие. То есть, сейчас мы просто тестово mm -hmm. проехали. Сегодня опять же не забываем, я прошел две машины именно на тесты, именно на ручке и будем собирать вот эту всю информацию с ребят, которые ездят на испытательной вот этой версии и будем ее вот максимально дорабатывать. Я думаю все-таки, да? да к пятому декабря, э, января я все сделаю. Почему? 5 января вы потом узнаете. Это будет после Нового года и некое такое событие, оно интересное. В общем, э, не забываем обязательно ходить. Да, ты. да. Под видео э, там будут все ссылочки на мои группы, на группу Вячеслава обязательно будет ссылка. Опять же, не забываем подписываться, там кнопочку жать, и жать колокольчик, чтобы получать оповещение о том, что новые вышли какие-то видосики, что-то интересное. Так что продолжаем испытания, не забываем. Ну, в общем, всем пока и до новых встреч. Пока.